Поехали, друзья! Мы прямо в прямом эфире и пробуем проводить этот эфир с балкона отеля в Алании, Турция. И сегодняшний эфир, я Надежда Новосельская, психолог-коуч, проведу вот какую тему. Сегодня 19 декабря 2020 года. Сегодня мы с вами находимся в празднике. Праздники. Святого Николая. Уже вот скоро Новый год. И очень важно подвести итоги. Фейсбук у меня почему-то глючит, не хочет записывать, но может быть сейчас запишет. Сегодня 19 декабря 2020 года и это праздник Святого Николая. Я сегодня по стене написала, что хорошо и полезно проводить эфир, проводить апгрейды, обновления. Возле воды. И моя мечта о том, чтобы Новый год встречать у моря, практически сбылась. Потому что первый этап прошел. Мы сейчас уже неделю побывали, пробыли здесь, в Алании. Чудесная погода. Я купалась. 21-22 градуса. Море. Чудесная Погода, людей мало, на выходные здесь локдаун, местных не выпускают. Ну, как во всем мире сейчас идут всякие эти ограничения. Но для туристов, у которых есть бирочка о том, что они находятся в отелях, для них, естественно, есть свобода передвижения. Поэтому это большой плюс. Я достигла своей мечты, я давно, многие годы мечтала, чтобы отдыхать, перезагружаться в конце года, делать выводы. И можно это делать у воды, освобождаться от старого, от болезненного. Можно э, выходить на... Очень сильно солнце. Поэтому, ребят, я буду в очках. Вы уж простите, пожалуйста. Потому что для того, чтобы было хорошее видео, мне нужно было выйти на солнце. Ну и, конечно же, лицо загорит, наверное. Очень даже сгорит. А, поэтому сегодня... Я как психофизиолог хочу поделиться с вами, как грамотно ставить цели, как грамотно мечтать. Чтобы ставить цели, сначала нужно грамотно мечтать, грамотно ходить и будьте готовы записать и сделать эти практики. Почему очень важно очиститься от старого? До 21 числа, 21 декабря по китайскому календарю. Я знаете, раньше не, не в это не в это не все не очень верила, вот все эти штуки, да, но. Восточная мудрость и все, что связано с Китаем, мы знаем, что китайцы не дураки. И просто так сегодня Китай конкурирует с Америкой. Именно поэтому, именно поэтому я считаю, что нужно прислушиваться. Там биоритмы, там всевозможные лунные календари, и все это работает. И по китайскому календарю год стального быка начнется аж в феврале. Но э, для того, чтобы подвести итоги старого года, желательно это делать до 21 декабря. И я думаю, нам не будет сложно и трудно сесть и выписать на листочке все, что было, поблагодарить, отпустить. Отпустить старые связи, отпустить старые отношения, отпустить старые обиды. Это не так просто, да. Это не так просто. Во-первых, не просто потому, что сесть надо и написать. А мы ленивые. Я вот тетрадку с собой ношу потом себя успокоила, что я по чуть-чуть записываю для того, чтобы потихоньку, потихоньку все выгрузить. Все это записывайте на бумагу, отпускайте, благодарите, благодарите тех людей, которые были в вашей жизни, те, которые сделали больно, и вы из этого уроки какие-то сделали. Все это нужно выписать на листке бумаги. Почему? Потому что фокус внимания – это та наша штука, которая есть в нашем, в нашем мозге. И это важно, ее важно использовать по назначению. Потому что когда мы находимся в страхе, в обиде, в каких-то негативных эмоциях, то развивается рептильный мозг. Рептильный мозг отвечает за животные страх, за негативы всякие, агрессии и так далее. А неокортекс — это тот, та часть, которая... И ведет нас к развитию, к уменьшению, к старению, кто постарше. Мне вот 60, поэтому я об этом задумываюсь. А многие из вас помоложе, но умом и, ну, и вот всякими нашими эти, этими развитием отстают. И я это знаю как тренер личностного развития, как психотерапевт, которая работаю которая уже более 20 лет. И я знаю, что люди находятся вот в этих предрассудках старых. Они цепляются за какие-то Советские всякие там э, убеждения и так далее. Поэтому как, говорю вам так, что есть, люди делятся на тех, кто знают, и тех, кто не знает. Вот те, кто знают, они отслеживают, и отслеживают в том числе мысли-вирусы. Мысли, э, а мысли-вирусы это то, что нами управляет. Например, вот сейчас у нас, вы знаете, насколько сейчас э, в интернете люди подвержены нахождению... В соцсетях и вы видите что люди сейчас сидят с этими телефонами и молодые и постарше они приезжают вот на отдых но они сидят не на море смотрят а сидят все с телефонами это время такое пришло это что значит что мы находимся как бы матрица да вот сидим там и вот все что на нас на нас влияет мы мы этим подвержены этому и не отслеживаем то, чего нужно нам. Поэтому отслеживать мысли вируса очень важно и понимать, как они влияют на нас. Ну, например, «все будет плохо». Вообще, слово «все», вот все эти общие фразы, без конкретики, старайтесь отслеживать и уточняйте. Потому что нами управляют. Управляют осознанно, управляют пропаганда, управляют те, кто что-то продают. Они все... Те, кто хотят что-то от нас, они чего-то хотят от нас. И важно понимать, а что тебе нужно. И важно понимать, а где здесь та фраза, которая тебя будет программировать. И вот эти всякие там, гипнозы, там, там, цыганский гипноз, не цыганский гипноз. Мы по жизни все подвержены гипнозу. Вот все, что мы слышим, все, что мы друг другу говорим, мы поддаемся влиянию. Поэтому важно отслеживать эти мысли-формы и держать свой фокус на то, что тебе, чего тебе надо. Именно поэтому, вот почему сейчас об этом говорю, сегодняшний эфир провожу. Конец года, подводим итог. Мы все живые люди, у нас у каждого есть какие-то ситуации в жизни, болезненные ситуации, обиды, какие-то штуки, которые сделали, сделали нас сильнее, сделали нас увереннее, сделали нас мудрее. Когда мы отслеживаем, записываем на листе бумаги, которую я сказала, мы, во-первых, заставляем этот фокус внимания, вертикулярную информацию, работать на нас. Мы в этот момент э, ищем и работаем в диалоге с собой. Мы в этот момент... Так, у меня э, что-то не хочет работать. Э, в Фейсбуке. Потому что здесь, наверное, что-то с интернетом. Не знаю, дурачится. Сейчас попробуем еще раз. Инстаграм молодец, а Фейсбук что-то не хочет. Так, придется там провести отдельно после Инстаграм. Ну, не получается, не хочет второй гаджет работать. Именно поэтому, когда вы держите фокус внимания и отслеживаете, а кому надо, а кому надо, надо, кому надо. Поэтому, когда вы, все, что происходит в мире, вокруг вас, ваши близкие, родные, средства массовой информации, вы, вы просто-напросто все, что вы отслеживаете, спрашиваете, а мне это зачем, а мне это надо, кому надо и так далее. Поэтому это называется э, отследить свою свои мысли-вирусы, которые становятся нашими, когда мы их принимаем. И вот в конце года, когда мы выписываем, что было с нами за год, мы в этот момент не просто пишем, а, чтобы все было хорошо, а все это что? Потому что сейчас, когда будем прописывать с вами учиться грамотно выписывать, учиться делать запрос и учиться формулировать свои желания, свои мечты, да еще в праздник Святого Николая, это очень круто работает, особенно такие праздники, особенно как почему такие праздники работают. Верю я, не верю вот в эту религию, вот, неважно. Здесь работает эгрегор, здесь работает общее, э, общее понимание. Большая часть людей верит, большая часть людей понимает, что это есть, большая часть людей понимает, что это работает, и чем больше людей туда, да, поздравляет друг друга, тем больше вот эта энергетика. Э, Работает и влияет на каждого из нас. Поэтому это эгрегор, и в этот эгрегор нужно подсоединяться, чтобы быстрее сбывалось. Так вот, прежде чем писать то, что мы будем сейчас записывать с вами правильно и грамотно, важно, очень-очень-очень-очень важно вычистить старое. Ну, смотрите, если вы хотите в старый мешок с картошкой насыпать новую картошку, да, то, понятное дело, что она быстрее сгниет. Ну... Вот такая метафора. Или вы хотите налить в плохо помытый стакан молоко или воду, то, естественно, вода, вода будет грязная, жидкость будет грязная. То есть я к чему хочу сказать? Нам нужно очистить сосуд, а для этого человек берет ручку, бумагу и выписывает. С левой стороны выписываете, что у вас было, за что вы благодарны. Хорошие, пишите, что, чему вы научились. Что-то было плохое, какая-то болезненная какой-то болезненный опыт напишите а что мне было хорошего а за что я благодарен или благодарна если это были долги ваша задача отпустить эти долги или же воевать до конца это вам уже решать но правильно сделать все что от вас зависящее назначить подать в суд и так далее если вы дали кому-то деньги в долг и вам человек не возвращает там нужна отдельная практика. Кому интересно, запишитесь ко мне на консультацию, я помогу вам, чтобы вам вернули долги. Это тема не магия какая-то, работа сознания бессознательного. Это фокус вашего внимания, опять же. Я покажу вам, как это работает. Но в общих словах скажу так, что если вам кто-то должен, и у вас нет зацепки, чтобы подать в суд, значит, ваша задача просто по-другому попробовать забрать, отпустить это, и это, запустить это в суд, запустить это во все благородные инстанции, которые ну, даны нам людям, и, и просто жить дальше. И оно придет быстрее, чем тогда, когда вы держите, удерживаете, плачете, переживаете, там, не знаю, проклинаете, бьетесь, как рыба облед, да. Вот так мы и устроили. И поэтому важно отпустить, выписать все. Важно очень, вот сейчас уже женская программа начинается. Я перезагрузила новую программу, создаю, программа была из служанки в королеву, а теперь я ее сделала, как через сайты знакомств, найти своего мужчину на сайте знакомств, при этом грамотно себя позиционировать, э, правильных мужчин выбирать и общаться таким образом, чтобы выражать сильную позицию женщину, а не быть служанкой, королев, э, служанкой там, простушкой, жертвой, как часто женщины бывают, у них вечности чего-то не хватает, и они боятся, это целая работа, поэтому вот Важно, чтобы вы выписали все, что вас болело. Отпустить своих старых мужчин, если вы, женщина, слушаете меня. Если у вас обиды на маму, на свою жену, если вы, жен... если вы мужчина, важно поработать. Если самих не получается, не ждите. Не жадничайте, идите к психотерапевту, идите к специалисту, который поможет правильными вопросами, задавая вам правильный вопросы, вытащить из себя вот этот весь хлам, который вам мешает двигаться дальше. Потому что люди, которые даже имеют правильно записанные желания и цели, они у них плохо реализуются, потому что старое не убрано, не убрана вот эта гнилая картошка, которую мы носим с собой, как мешок у себя на спине. Итак, первое, поняли, да, выписать всех, э, все события, всех людей, за что вы благодарны, и все, что было болезненно, отпустите, просто вот возьмите и отпустите. Вот, вот выписали, представили себе картинку, тю -тю, отпустили, там, я не знаю, сожгли потом этот листик бумаги, э, поблагодарили, э, значит, <coughs> огонь, или же захотели, пустите э, на воду, тут уже сами решайте. Главное, чтобы это была отработанная энергия поблагодарили и воду, и огонь, и всему тому, куда вы это отпустите, и берете, и делаем следующую практику. Итак, для того, чтобы понимать, чего хотеть, правильно хотеть, важно следующее, друзья мои. Не просто записывать, вот для женщин, например, практику буду давать более детально, сейчас записывайте, чтобы вы могли себе использовать. Если вы хотите себе найти нового человека. Были у вас отношения, они закончились, отношения с мужчинами не ладятся, или вы не были замужем, или были, здесь уже не важно. Здесь важно выписать все равно всех тех мужчин, которые были когда-то с вами. Даже когда у вас не было сексуальных связей, а просто были какие-то, ну, может быть, даже без вовлеченности сексуальной, но были какие-то влюбленности. Возможно, человек что-то от вас ожидал а вы не оправдали его надежд, значит, вам нужно очень глубоко, очень правильно, очень глубоко и сердечно с таким чувством отпустить его, попросить у него прощения. Да-да-да. И вот тоже это касается, что касается отношений. Потому что, опять же говорю, не, отпустит, не откроется следующая дверь, пока не закроете старую дверь. Дальше. Когда вы хотите нового человека, в данном случае нового мужчину, ваша задача, первое, описать, какого, кого вы хотите. Возраст, где живет, чем занимается. Как можно больше деталей. Увидели себе идеального человека, тот, который вы себе понимаете. Какие у него привычки. В общем, должно быть написано где-то на листочке А4 рукой, ручкой, рукой, рукой, рукой. Блять ручку написать рукой. Не ленитесь, потому что тело, рука, часть тела, а тело это есть бессознательное. Вот так, чтобы вы понимали. Поэтому, Выписывайте и описывайте, не ленитесь. И самое главное, напишите, пожалуйста, вот когда вы нарисовали себе картинку, какого мужчину вы хотите, ваша задача написать, внимание, 100 причин, что будет, что произойдет такого, когда вы этого мужчину встретите. Да, это тоже труд, но мы ленивые, я знаю. Однажды я села, написала, не поленилась, и да, и очень даже все нормально. Поэтому выписываете, например, что будет возможным, когда это произойдет, и вы выписываете все то, что будет возможным. И больше выписываете, чтобы было кинестетики, больше, чтобы было ощущений. Для женщин, с учетом, ее, с учетом ее физиологии, это работает просто бомбезно, потому что женщина, она ведьма. Ведьма от слова «ведать», вы это знаете. И поэтому, когда вы знаете, что в вашей физиологии есть... Гормоны радости, гормоны э, ощущений, которые э, как в общей сложности, как вы как электростанция транслируете вот эту всю энергию на внешний мир. Когда вы записываете это в чувстве благодарности, в кайфе, в... это работает очень круто. Это что касается отношений. Кому было полезно, поставьте плюсик. Двигаемся дальше. И, кстати говоря, благодарные люди получают намного больше от жизни. Те, которые просто потребительским занимаются, э, таким восприятием, ну, деланием только берут, а у них тяжелее. Как правильно, потребители – это люди, вечно им все не так, бесплатно им плохо, они могут прийти на бесплатно, еще и критиковать. Ну, такое часто я делаю, потому что я уже более тысячи тренингов разного плана и онлайн, и оффлайн провела, поэтому знаю. Вот. Но просто моя задача вам сказать, что потребительство – это значит, вы только берете. Поэтому если вы слушаете сейчас, и вам это полезно, пишите, пожалуйста, плюсик, полезно и так далее. А я с удовольствием отдаю дальше, потому что мне есть что дать. И опыт и образование и жизненный опыт, и опыт с людьми пока позволяет дать вам то, что у меня есть. Значит, дальше. Когда вы мечтаете, хотите, чтобы у вас там что-то было из ваших окружений, в окружении, чтобы была там чашка, еда, квартира, то есть физические вот эти наши предметы для обычной жизни, да? вам не просто написать «хочу там, хочу там новую чашку или новые сапоги», вам нужно увидеть, как вы это уже имеете, куда вы пошли в этих новых сапогах. Допустим, вы пошли... Танцевать. Или, допустим, вы написали, мне нужны там, я хочу такую-то квартиру а, в таком-то, каком-то городе, в таком-то месте. Спасибо вам большое за вашу обратную связь. Uh -huh. Спасибо. А, и ваша задача, если вы написали, допустим, там, хочу квартиру, там, я не знаю, в Алании, например, сейчас я в Алании нахожусь, Значит, если вы еще не были ни разу в Алании, вам важно погуглить и посмотреть, что тут, какие тут достопримечательности, и представить, как вы пошли и поднялись на фуникулеры, или как вы поехали на экскурсию, там, не знаю, там на корабле, или как вы и так далее. То есть ваша задача написать, а что будет когда. То есть ваша задача, когда вы распишите, что я хочу квартиру в Алании или там э, в, в Нью-Йорке или в Москве, вам нужно не только написать, потому что это все бред сивой кобылы, когда люди пишут вот просто описывают. Вам нужно написать более, больше субдиданных характеристик, э, как это происходит, куда это девается. Э, в нашем мозге, в нашем сознании бессознательном, потому что когда вы приобретаете опыт через ум, пишете грамотно, мозг формирует запрос и отправляет через тело, которое чувствует, которое фиксирует внимание на вот этих деталях, тогда создается программа, которая реализует, ну, просто само собой разумеется, когда это реализуется, понимаете? Дальше, если вы описываете, не знаю, там, хотите выйти на какой-то доход, хотите поднять свои доходы, вам важно обязательно написать, сколько вы хотите, почему для вас это важно и куда и на что вы э, эти деньги реализуете. То есть не потратите, а инвестируете. Получив деньги, вам важно написать, и куда вы их денете. Где-то реинвестируете в бизнес, где-то запустите их э, какие-то инвестиции, наверное. Кстати, кто занимается инвестициями, поставьте э, инвестиции, чтобы я понимала. Значит, дальше вы должны прописать радости, которые вы получите от денег, которые вы хотите получить. Потому что, когда люди пишут, а мне надо, чтобы на все хватало, вы и будете, и дальше у вас будет на все хватать. Даже если приду, будут приходить вам новые деньги, вам все равно будет хватать ровно настолько, насколько вам хватает для вашего, для вашей, для вашего уровня нормы. Именно поэтому нужно повышать уровень нормы. Понимаете? Ну, что еще хочу сказать. Фокус нашей, нашего внимания – это регулярная формация. Поэтому использование мозга по назначению, чтобы у него не было, чтобы было меньше каши в голове – это наша с вами прямая задача. Если мы пишем «я хочу» и «просто хочу», то это, друзья мои, уже… Цель категории «Что делать?». Потому что мы сейчас с вами разобрали очищение от старого и запускай, запустили в сознание бессознательное, чего мы хотим через цель категории «Хочу». Цель категории «Хочу» — это хорошо сформулированный результат. Кто об этом знает, это NLP. Я думаю, вы это знаете. Кто не знает, значит, пишите плюсик или минус. Так вот, первая категория цели категории «Хочу» — это правильно загрузить в виде субмодальных характеристик в виде разных маленьких картинок детально и удерживать фокус внимания через вижу, слышу, ощущаю, через кинестетику и потрудиться это сделать. Следующая цель категории «хочу», когда вы пишете «хочу», она потребительская, потому что вы «хочу» и ничего в ответ не даете, а мир стремится к балансу. Поэтому если вы «хочу» пишите, значит, это уже цель категории «а что же я делаю, чтобы это получить?» где я сейчас по отношению к цели, что сейчас у меня есть и что я, я получу, почему я это буду делать, как я это делаю, кто я при этом, зачем мне все это. Это уже глубокая проработка стратегии вашей жизни. Это уже коуч-сессия, которую рекомендую пройти со специалистом. Кому интересно, напишите в директ, и у вас такая будет возможность. Я проведу практически подарочную сессию, ну, долларов за 50 проведу с вами, двухчасовую коуч-сессию, чтобы вы могли грамотно простроить свою стратегию жизни на следующий год. Потому что это работает, я это знаю по себе. Я ведь не просто психофизиолог, психотерапевт, я еще и просто человек. И я такими же живу радостями и, го и гордостями, как и каждый из нас, каждый из вас. Поэтому вот то, что сейчас я нахожусь в Алании и буду встречать здесь Новый год, и буду жить в теплой стране это опять же результаты моих написанных желаний и моих действий потому что неокортекс, напоминаю это та часть мозга которая ведет к развитию и усовершенствованию если мы живем старым если мы живем старым и циклимся на болях на обидах на всем том что находится в части мозга которая называется той частью мозга которая не развивает а наоборот, тормозит, ведет нас к старости, значит, мы просто должны это знать. Поэтому рептильный мозг это та часть мозга, которая отвечает за страхи, за выживаемость, за то, что, а лишь бы хуже не стало, пусть будет так. Именно поэтому все вот эти ситуации, которые происходят в мире, рассчитаны на людей, у которых сильно развит рептильный мозг. Потому что большинство людей хотят чего? Хлеба, зрелищ и воспроизведения и люди которые которых забирают хлеб еду они становятся агрессивными идут воровать если у них нет да нету цели нету там запросов каких-то или же становятся запуганными тревожными и они болеют и умирают что в принципе выполняется цель тех кто занимается по сути сама э, ликвидации людей, то есть наша с вами сейчас пандемия не что иное, как проверка людей навшилась. Вот сама ликвидация, когда человек использует вептильный мозг, когда он боится всего, когда он боится потерять то, что имеет, когда он не мечтает, не хочет, ни, никуда не двигается это настроено на простых, обычных людей, которые боятся. Люди, которые знают, что есть нейрокортекс, все, которые знают, что нужно мечтать, хотеть, делать, рисковать иногда, да, терять. Что-то такое происходить, что происходили какие-то изменения, те люди всегда достигают, особенно в кризис. Поэтому я вам буду очень благодарна, если вы скажете сейчас, насколько для вас была полезна наша встреча и кому... Важно пройти коуч-сессию, чтобы следующий год у вас был и в бизнесе, и в отношениях, и в чем-то вы захотите, чтобы у вас работало все на ура. Милости прошу, пишите в директ, и я с радостью с вами поработаю. Ну, 50 долларов, я думаю, это будет подарок для вас. Раз в пять будет дешевле, чем стоит моя консультация. Ну, я Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч. Поздравляю еще раз вас со Святым Николаем. И желаю вам, чтобы ваши мечты сбывались от того, как вы сами будете этого хотеть. Итак, берете ручку и бумагу и начинаете работать без того, что вы услышали. Запись сохранится. А кто хочет больше себя, кто хочет больше себя уважать и уважает, тот сейчас просто взять, возьмете и напишите директ. Я с вами поработаю лично. Пока-пока. всем благ. Алания. Горы. Там вот где-то горы. Видите? Тепло. И я заканчиваю эфир. Всех благ. Пока-пока.